так, у нас такой э, экспромт. Э, Абсолютный экспромт, экспромт да. Что-то медпартнерс не бегает. Медпартнерс не, не, не бегает, непонятно, в не чем дело. К э, Тони Робинсу ездят, да. с Йохана, э, Йохана Эрнста Нильсина привозят, а он говорил, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, мы бежали. Мы бежали. Спасибо.